Я, Алина, мне 8 лет. Мне очень понравилось с сков... играть в стульчики и текст читать. И у нас учитель самый добрый и очень интересный. Угу. Меня зовут Наталья. Мы очень довольны курсами. Пришли мы, в принципе, для того, чтобы научиться побыстрее читать, потому что она не понимала тексты. В принципе, я довольна. Читает она уже и понимает тексты домашнее задание, она уже решает сама в продвинке. Как бы спасибо вам огромное. В дальнейших вам творческих успехов. Всего самого хорошего.